В тупике, в переулке без адреса, без прописки, с просроченным паспортом. В сотый раз прокляну того аиста, что меня откопал в небе пасмурном. На мансарде, что снял у полковника, закушу молоко черствой корочкой, завалюсь на ребро подоконника. И таращусь на ночь через порточку, А в окне виден шпиль Петропавловки Блик луны, как афония дикая, А внизу шум ночной забегаловки Жизнь, как ямус, ужасно двуликая, Селогрейку зароюсь от холода, И гонку на гвоздик повешу я. Пожурю бессердечного Воланда, Что не спас для нас брата и ежуа. Но холодно от подогонника, Кто ж полюбит меня, не покойника, Кто услышит меня молчащего, Кто обгонит меня стоящего. Я по жизни буксующий осенью, И живущий по правилам, До сели неумеющий лицам. А вот так, что посеешь, что и продашь. вот так, а вот так кончен шабаш, всему шабаш. Вот так, а вот так, а вот вам ваш ваш похорон. Есть, идеальную кладь белков Окровила а больная совесть Так живу в час по чайной ложке Семеню от заката к свету На подкорке, на самой подложке Победь есть, только смысла нету Я еще быть хочу собой Я устал от твоих комментов Моляю, верни покой, И избавь от экспериментов Чтобы там на краю земли Между небом и белым морем Посчитавши свои ули Вдруг понять, Кто настолько волен Запускай, новичевки, змея, Знает, не долетит а до цели. Над поверхностью горда рея Он завязнет в ближайшей мели, Но ты держи, ты не отпускай, Чувствуй силу его поклевки. У свободы всегда есть край, Сила ветра, длина веревки. Нам нельзя без своих оков Пока тикает, тянет, тлеет В идеальнейшей тьме белков До сих пор еще кто-то греет. Гнили, спели и вот оглохли Гордо стояли слезы, в глазах сохли Словно осе вырвали ось, шар Мы побежали на только земля шаром Катимся мы по этой земле с миром А на земле черных городов дыры Нам говорят, чтобы курсом идем верным а из душей сквозь пальцы растут нервы, и я не хочу воевать, не хочу вернуться в место, в котором за место под солнцем бьются. Вот бегу, и прилеплю к лицу улыбка, а в голове звучит барабанда скрипка. Значит кому-то это еще надо. Чувствовать пальцами звук и упругость лада А я повторяю, что верю, но так нечестно Жить на земле, когда умерла песня А без нее молча стоят порталы А без нее смерть по углам шарит А без нее жизнь и тот вектор А без нее в небо летит пепел кто я такой и чего стою, Я и матросам ушел бы на борт к ною. Хоть в океан, хоть в реку, да даже в лужу, И Я бы уплыл лишь бы спасти душу. Нам запретили взгляд поднимать выше, А кто-то стоит на краю и музыкой дышит.